Она скоро сядет на печку. Вот туда вот. Извините. Да. Как обучение проходит? Обучение? Впечатление. Есть что-нибудь новое в голове? Новое есть. А полезное? Полезное. Оно скрывается по информации нового. Хочется наружу. Но обильные информации не дает. Так. Впитываем. Пригодится что-нибудь? Пригодится. Нет. Боюсь, что только вы безулковость погонит меня, отличник в черную матери. Вот что я боюсь. Теории хватает. Да, теории хватает. Угу. И практики хватает, и теории хватает.